Приветствую, мои дорогие друзья, с вами Леонид Орлан, и сегодня мы продолжаем интервью с экспертами. И у меня в гостях Игорь Мерлин, парапсихолог, экстрасенс, магистр практической магии, мастер базового шаманизма, эзотерик и мистик, предприниматель и путешественник. Игорь много лет занимается тем, что многим людям решает их финансовые, ситуационные, межличностные, кармические и магические и другие проблемы. Приветствую, Игорь. Привет. Привет. Привет. Давно тебя не видел, очень рад, что ты объявился и очень рад, что ты теперь в качестве такого, скажем так, интервьера высокого. Игорь, mm -hmm. я тебя тоже давно очень знаю и ну, мне хочется поделиться, чтобы ты поделился с нашими зрителями, как ты принял решение заняться магией привлечения денег, что стало толчком? Ну, это было давно. Я раньше занимался много лет разными практиками эзотерическими, проводил тантрические тренинги, занимался разными духовными делами и всегда считал, что деньги не нужны. И считал, что ну, духовность это одно, а деньги это совсем другое. Но здесь как-то получилось так что у меня в голове начала складываться какая-то вот каша. Почему? Потому что вроде человек духовный. По идее, он должен жить, помогать людям. А какой духовный человек? Как я могу помогать людям, когда я сам себе не могу помочь? И тогда один из моих учителей, он сказал, что подумай о том, где ты можешь найти источник энергии, если ты хочешь действительно помогать людям. Ну, конечно, я там... Искал источник энергии в медитации, делал практики, но понял, что это хороший источник, но он внутренний. Внутренний духовный рост – это хорошо, но как это применить к другим людям, пересказывая им или еще что-то делая? Что-то здесь не стыковалось. И потом я все-таки вышел на то, чтобы понять, что внешним источником может быть источник энергии денежной. И теперь, когда у меня спрашивают, говорят, я хочу помогать людям, я говорю, отлично, помогай. Скольким людям ты можешь помочь? Мне говорят, многим, ну, скольким, ну, десятерым, двадцатерым. Я говорю, а теперь представь, если у тебя будет 2 миллиона долларов, скольким людям ты можешь помочь? О, так больше, я говорю, так понимаешь, в чем дело? А некоторые говорят, вот духовность одно, а деньги другое. Дело в том, что я тоже раньше считал, что деньги нельзя заработать честным путем. Что деньги это что-то, нечто такое, где надо кого-то там пригибать, идти по головам. На самом так деле, да, да, на самом деле получилось по-другому. Да, это сложнее, сложнее. Но вот я выбрал такой путь и решил уже много лет назад, что вот деньги, они помогают мне, получать новые ресурсы. Например, я там несколько лет живу в Таиланде, там живу в Камбодже, там недавно, там, в течение трех месяцев вот, два раза ездил путешествовать. Это почему? Потому что такой крутой. Нет, просто мне надо отдыхать, мне надо черпать новые силы. Например, приезжая в новую страну, я там знакомлюсь с новыми людьми, получаю новые источники вдохновения, и я получаю информацию, получаю то, что мне необходимо для того, чтобы делиться с другими людьми. Вот так. Игорь, а расскажи, пожалуйста, вот в чем особенность твоего подхода, концепции, модели помощи людям, вот в чем отличие от других? Ну, я пользуюсь такой многосторонней моделью. Эта многосторонняя модель говорит о том, что для начала нужно продиагностировать, где находится в данном моменте данный индивидуум, человек. То есть, что с ним происходит в его жизни. Для этого надо получить некие ресурсы. Второй важный момент, который я все-таки продолжаю, делаю, и это помогает, это выход на социальный уровень, чтобы закрыть, Сначала на социальном уровне все, что этому человеку мешает, а третий этап – подключать в магию. Чтобы было понятно, что такое закрыть на социальном этапе, на социальном уровне. Это означает, например, если у человека магазин, а там мало покупателей, что делать? Ну, можно, конечно, взять бубен. Там, стучать фолин, беть разные штуки, там мантры, это все, конечно, хорошо. Но для начала нужно взять и социальный уровень, как поднять. Изучить, каков маркетинг, какова реклама. Почему приходят одни, почему не приходят другие. То есть это как бы социальный план, если вы маркетинг изучали, котлера, знаете, то есть без этого как бы никуда не пройти. Это есть выход на на социальном уровне, ну, а потом такие логистика и так далее. Я говорю про людей бизнеса, почему, потому что ко мне обращаются очень и богатые люди, и мы разруливаем ситуации. Вот в чем концепция. А уж третий момент, это когда мы подключаем различные силы, которые есть, но про которые мало кто знает. Игорь, ну тогда расскажи о каком-нибудь интересном случае, вот какой-то вот необычный из твоей практики но ты знаешь, у меня много всяких примеров интересных, вот один из примеров ну, такой показательный, когда мы провели несколько ритуалов с одним парнем да, и с его семьей, я с его женой был знаком много лет уже, но не знал, что это ее муж вот. и когда мы провели там несколько ритуалов на моих занятиях, он мне пишет и говорит там спасибо за что, оказалось, что После нашего занятия через несколько дней банк простил ему около 600 тысяч рублей долга. 600 тысяч рублей на сегодняшний момент это э, примерно 10 тысяч долларов. То есть банк простил, ну это было ну, такое вот, одно из самых интересных. Да. Но, э, я уж не говорю, что там квартиры продаются, машины и так далее. Но вот э, чтобы банк простил деньги такого, ну вот это на мой взгляд, это очень-очень удивительно, что так произошло. Это практически невероятно. Это на, в, из области фантастики. Это из области фантастики, это точно, потому что, ну, вот банк, э, там все трясут деньги, 10 тысяч долларов. Игорь, ну а скажи, пожалуйста, на что людям необходимо в первую очередь, вот, совсем в вот, самом начале обращать внимание, если они хотят увеличивать свой денежный поток? Но для того, чтобы увеличивать свой денежный поток, необходимо первое, что сделать, это разобраться со своими целями. Нужно обязательно понимать, во имя чего. Не для того, чтобы машину купить, например, или там дом купить, а вот во имя чего. То есть выйти на уровень миссии. И чем больше, чем шире у вас будет область охвата, тем больше денежной энергии к вам может прийти. Если человек думает о велосипеде, то к нему может быть придет велосипед. А если человек думает там, построить большой город, то велосипед, машина, квартира, все, оно придет и так. То есть оно туда будет входить уже. То есть первое, это нужно взять и увеличить масштаб. А для этого, дорогие друзья, необходимо учиться мечтать. Если вы не мечтаете, то энергия к вам не приходит. Энергия приходит из будущего. Например, если вы мечтаете о большом доме, то что происходит? Вы, например, мечтаете, что вы будете жить в двухэтажном доме на берегу моря. И что? У вас внутри происходит некий процесс который вам как минимум приятен, и это дает вам энергию. Получается, что вот эта мечта, она дает вам энергию. Энергия идет из будущего, когда у вас уже все это произошло. Так что, друзья, один из важных моментов, это нужно мечтать, мечту переводить в желание, желание, то есть помечтали, ну вот там ходят, ну вот дом, хорошо было, потом желание, о, начинает гореть внутри, желание, хочу дом, потом это переводить в цель, чтобы это было правильно сформулировано, и не просто сформулировано, а на уровне заклинания, я всех своих учеников учу, говорю, что формировка цели, она как заклинание, как молитва работает, помните, вот когда... Когда читают молитву, молю тебя, дай мне счастье, дай мне там вот это. Вот почему так происходит? Вот надо, чтобы и цель была точно такая же, но чтобы она была конкретная. Если размытая, хочу, чтобы у меня все было, и мне за это ничего не было, то ничего не будет. Нужно конкретно. Если вы хотите дом, то говорите так. Я живу в двухэтажном доме, в таком-то, таком-то, таком-то. И обязательно по времени, чтобы была энергия, было распределение по дистанции энергии, чтобы Вселенная могла вам помочь. Не завтра, завтра не сработает. А здесь есть, конечно, особые методы, о которых ну, сегодня, сейчас мы не будем рассказывать. Но обязательно надо ставить дату там, к такому-то числу, там, к первому января там, 2020 года. И тогда это будет работать. И вот из своего опыта скажи, как ты считаешь, какие ошибки чаще всего допускают люди в своем стремлении к финансовому благополучию, к деньгам. Игорь, спасибо, очень интересно. А mm -hmm. вот из своего опыта скажи, какие ошибки чаще всего допускают люди в своем стремлении к деньгам, к финансовому благополучию? Mm -hmm. Ну, вопрос такой, который для меня он тоже очень важен. Самое главное. Самый главный вот, э, вот такой вот в этом деле является то, что люди хотят быстро, хотят прям сегодня, прям завтра получить 100 миллионов долларов, и вот прям... И у них, конечно, не получается. Вот в этом большая ошибка. Э, я вам скажу следующее, что есть некие показатели того, насколько вы можете продвинуться в повышении своих доходов. Например, если ваши доходы, к примеру, там, 500 долларов в месяц пускай будет. И некий человек говорит, что «хочу 10 тысяч долларов в месяц, там, через, через два месяца». То такого никогда не произойдет, потому что Вселенная видит, что это неадекватно. Неадекватно тому, что Вселенная может дать этому человеку. Раз он вышел только на 500 долларов, то 10 тысяч – это совсем другая величина. Скажу вам так, чтобы не совершать подобных ошибок, нужно вам четко выяснить следующую технику. Техника следующая, что вы выбираете себе доходы, например, удвоение доходов, и если это до 10 тысяч долларов в месяц будет удвоенная сумма, то 3-4 месяца до полугода это нормально, даже можно сказать не спеша, можно по-любому вывести доходы на этот уровень. Если сумма больше, допустим, если у вас на сегодня 100 тысяч долларов в месяц доход, то до 200 тысяч долларов это порядка года. Это нормальная дистанция. Можно чуть быстрее. Но вот если у людей там 200-300 долларов, то удвоение этой суммы это 2-3 месяца. И можно ну, практически любому человеку удвоить эти суммы, потому что э, у меня столько практики, столько тысяч людей, которые получили это, от, о чем я вам говорю. Понимаете? Но вот главная ошибка в том, что хотят быстро. А нужно делать не то, чтобы это просто быстро было, а нужно выстроить систему. Например, как я учу, нужны множественные источники доходов. Научитесь строить грамотно, правильно один источник доходов и потом эти умения, знания переносите на второй, на третий на четвертый, на пятый на десятый, двенадцатый и так далее и когда вы научитесь выстраивать один, два источника доходов, вы почувствуете эту энергию, вы почувствуете что вам подвластно практически все, и вы можете удваивать доходы и делать новые, новые, новые источники доходов вот так ну и тогда, какие можно дать рекомендации тем людям, которые хотят иметь больше денег в своем распоряжении, что им следует делать? Да, то же самое, очень, очень много людей, которые хотят больше, но не знают как. Но вот, чтобы ответить на вопрос как, самое главное, что надо сделать. Первое, что нужно сделать, это принять решение. Если вы решение приняли, вы это начнете делать. Второе, что нужно сделать, например, у некоторых людей нет времени, они говорят, у нас нет времени, когда я буду этим заниматься, какие новые источники доходов, я ничего не понимаю, мне это спать некогда. Так вот, нужно обязательно поставить, я говорю, воспользоваться способом, когда как чашки весов. На одной чашке весов ваше будущее, а на другой то, что вы сейчас делаете. То есть, что вы хотите, чтобы ваше будущее перевешивало? Тогда вам придется сделать нечто, что в вашем настоящем изменит ваше расписание. Выбрать, для начала выберите один час в день. Например, один в час в день заниматься новыми источниками доходов. Ну, наверное, вы спросите, как, как эти новые источники, откуда их брать. Ну, первое, что я рекомендую на своих занятиях сделать, прописать 21 способ как вы в свою жизнь можете получить новые доходы? Вы можете взять это, например, из того, что вы умеете. Если вы умеете, например, играть на флейте, то там проводить концерт там, на флейте, там. второе обучать игре на флейте, там. третье писать специальное произведение для свадеб. Там. Ну, вот что, -то, что первое в голову пришло. Дальше, если у вас исчерпалось вот то, о чем мы говорим, и профессиональные возможности, как бы, то нужно переходить дальше, нужно прописать то, чем вы могли бы заниматься, например, немножко поучившись, например, там, SEO, оптимизация сайтов, хотя бы и музыкант, и так далее. И вот прописать 21 способ, каким из этих способов вы, вот, э, какими способами вы могли бы получить дополнительный доход в свою жизнь потом, как работать с этим списком вы берете этот список и ставите примерно доход, который может дать каждое из этих направлений, только не надо прописывать два направления, три, двадцать одно двадцать одно это магическое число и вы пропишете например, игра на флейте ну сколько вам даст там там пятьдесят долларов в месяц Обучение игре на флейте, например, 300 долларов в месяц, ну к примеру, ну э, так в среднюю цифру берем и так далее, так далее, так далее. То есть вы уже смотрите, ага, по суммам получается что, что мне лучше заниматься вот этим и вот этим. Выбираете две записи из тех из того 21 пункта, э, два пункта, те, которые вам больше всего подходят, и начинаете их развивать. Формулируйте как цель, например, обучение игре на флейте. Какая цель? Я получаю доход от обучения игре на флейте к 1 января, допустим, 2017 года в размере там, 200 долларов США, к примеру. Или там 2000 долларов. Сделали. И по второму пункту то же самое, что вы там выбрали, например, SEO-оптимизация сайтов. Вот. Потом вы делаете это, понимаете, зачем нужно, чтобы там было время, чтобы там была четко сформулирована суть, что вы делаете обучение игре на флейте. Дальше стояла дата, чтобы ограничить временные рамки, чтобы энергию, которая нужна на достижение данной цели, вы могли потом по дистанции распределить. Что в первый месяц вы получаете, может быть, там 2%, 3-5%. И потом, что делается? Потом мы делаем распределение энергии по вот этому пути. От нуля до того, чтобы получать 200 долларов. Ну, я специально взял такую небольшую сумму, чтобы вы понимали, что это легко сделать. 200 долларов в месяц. И нужно распределить энергию по времени. Что нужно для того, чтобы получать вот эти деньги? Вы сразу считаете с конца. Вы можете зайти на мой сайт igarmerlin.com. Там есть все, очень много роликов, видео, более полутора тысяч роликов, в которых рассказано и как цели, и как все, все, все, и как это все делать, все есть. Так вот, идете с конца, и что надо, например, вы понимаете, чтобы 200 долларов в месяц вам получать, вам нужно сколько? Ну, допустим, 10 клиентов, то есть 10 человек обучается. Понимаете? А что вам нужно сделать, чтобы эти 10 человек у вас получить, появились? И там уже прописываете по энергетике, что вы там даете рекламу, рассказываете то, делаете. то есть у вас записано конкретно, что вы будете делать. И вот так прописываете вот это, это время, начиная с сегодняшнего дня и до той даты, когда вы получаете уже 200 долларов США, эквивалентно, например, там в любой валюте, в рублях, в гривнах. Вот. Понимаете, да? И вот таким образом вы прописываете свои шаги по дистанции. И как только вы их прописываете, прописали, вам останется сделать следующее, дорогие друзья. У вас будет прописано на каждый день или на, на каждую неделю. Вы знаете, что вот на этой неделе мне надо сделать вот это, вот это, вот это, вот это. Допустим, 5, 6, 7 дел. И тогда через 4 месяца я буду получать... 200 долларов США вот с этого. Понимаете, в чем фишка? Что вам не надо, у вас уже все прописано, вот что надо конкретно делать. Не просто ждать, сидеть, удочку забросили, вот, а вам надо там водить удочкой, подсекать где надо. Понимаете, то есть совершать определенные действия. Вот так, дорогие друзья. Спасибо, спасибо, Игорь, за то, что ты поделился с нами своей мудростью. Реально вот очень такие хорошие, практичные, отдельные советы, которые я просто так вот взял и внедрил. И я думаю, что наши зрители, конечно же, воспользуются этой возможностью и начнут улучшать свое благосостояние, улучшать свое финансовое благополучие. Спасибо тебе, Игорь. Спасибо тебе большое. Я очень рад, что мы так через много лет встретились. И нашим зрителям я желаю следующее. Дорогие друзья, пожалуйста, мечтайте больше и делайте каждый день хотя бы один маленький шаг к тому, чтобы у вас финансов прибавлялось. Как только вы это начнете делать, в вашей жизни произойдет нечто волшебное, все начнет изменяться, все начнет увеличиваться, усиливаться, деньги начнут к вам приходить. Только надо делать. И я верю, что у вас все получится. Всем пока и тебе пока. С вами был Игорь Мерлин. Спасибо, спасибо. И брал Леонид Орланд. Удачи и до встречи в следующих интервью с экспертами. Всем пока. Пока.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 только надо делать и я верю что у вас все получится и пока и тебе пока спасибо. С вами был Берлин. спасибо спасибо и интервью брал Леонид Орлан удачи и до встречи в следующих интервью с экспертами всем пока пока